Ребята, привет! Сегодня будем говорить о биткоине, рынке криптовалют. Пройдено ли дно на рынке или нет? Потому что сейчас рынок уже практически месяц дает такой неплохой прирост. И на людей действует фома сумасшедшая. И те монеты, которые уже выросли на 50%, на 100%, на 200%, они готовы уже прям залетать по текущим значениям, чтобы только не упустить возможность заработать в будущем. Так вот, давайте попробуем разобраться, стоит ли это делать или нет. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали. Итак, правда по рынку скажу, что в предыдущем обзоре, кто не смотрел, можете посмотреть. Ссылочка справа вверху в описании. Практически ничего не изменилось, мы прошли по первому сценарию. Я говорил, что мы либо опускаемся, вот здесь хорошо его держат в районе 22700, либо мы сейчас выбиваем лонгистов, да, которые маржинальщики, забираем ликвидность. Вот мы их как раз вынесли в этой свечке, 22,400, и уходим наверх. И теперь я более чем уверен, как раз, как я говорил, мы уже вернемся где-то к 24, мы уже вернулись к 24, и, скорее всего, наверное, еще и выбьем вот здесь сверху, где-то 24 24,800, может, потрогаем и 25. Лично для себя я всегда имею два варианта развития событий, и на тот или иной вариант у меня всегда есть своя стратегия, что я буду предпринимать. Так вот, мы можем либо отсюда сразу пойти, как я вот рисовал, на 27, там, 26, 28, не знаю, либо вообще за финале 33, когда я говорил, что это может быть максимально там вторая цель, маловероятная, но все же может. Теперь все больше и больше они начинают говорить. Но все же я жду вот такого сценария, что мы где-то выбьем вот так сюда и все же пойдем вот. По второму варианту собрать вот здесь ликвидность потому что под 2700 я думаю вот здесь в районе 20-2500 ну просто жирная ликвидность собралась и маржинальщики уже там наверное больше миллиарда долларов лангует я более чем уверен поэтому почему бы крупным игрокам не забрать да вот эти позиции не сделать такой long сквиз поэтому в принципе я оставляю для себя что такое может быть. И в любом случае, как я говорил, здесь я буду в любом случае набирать. 20 тысяч, 2500 Но что же делать людям, которые только пришли в рынок и ничего не делали. Да? Просто наблюдали за этой ситуацией. Либо давно в рынке, просто тоже там максимально а, не участвовали в этом падении, потому что давил максимальный страх. Когда был максимальный страх? 18 июня. Самый максимальный, там индекс значения был 6, по-моему, да, вот картинка перед вами вы видите. Это как раз и есть, вот 18 июня, это дно, это дно 17 тысяч, сколько там, 700, да, мы потрогали. Так вот, я даже пост сделал в Телеграм-канале, что вот это максимальный страх, и вообще в Телеграм-канале я даю больше информации, залетайте, подписывайтесь. И люди почему-то, большинство, я уверен, говорили и ждали еще более низких котировок, и э, боялись покупать. Представьте, индекс страха в районе 6, они боятся покупать. Так вот и делается вот эта фома специально для того, чтобы вам было страшно. То есть смотрите, как рынок устроен. Когда фома, все бегут, покупает, все хорошо, вам не страшно покупать DOT по 50, Solano по 200, Ethereum по 5000, Bitcoin по 68, вам абсолютно не страшно. И индекс страха и жадности находится на уровне плюс 90-95, то есть максимальная жадность. Но когда максимальный страх, фома такое, что вы не можете купить тот самый ДОТ уже по 6 долларов, салана по 25 вам уже дорого. То есть получается на рынке манипулятор чисто действует психологически. И те, кто не знает, как рынок устроен, особенно криптовалют, что пузырь надулся, продали, сдулся, купили то они будут, конечно же, подвержены вот этим движением, страху. И сейчас начинаются вопросы, а может, на, стоит начинать покупать. Так вот, для таких людей, ну, что бы я предпринял? Кто следит за моим видео, вы знаете, я вообще начинал покупать и был в очень тяжелой ситуации, еще в районе 37 тысяч долларов. И там уже еще непонятно было, медвежий это рынок или бычий. Я, если честно, ждал третью вершину. И думал, в районе 37, там закуплюсь. Я начинал там с 15% набора в портфель. И еще проедусь, немножко заработаю. Но резкий обвал. Потом в 30 я усреднял. Потом по 20 и потом там по 18. И вот эти усреднения, рост, падение дало мне возможность теперь выйти с просадки, там больше чем минус 50% было. Теперь я вышел абсолютно в ноль, даже чуть в плюсе. И ровно 50% моего портфеля сейчас в стейблкоинах. То есть я вот так выровнялся. А был уже практически весь в крипте. Почему я распродал свою крипту? Потому что я, в принципе, больше склоняюсь, что это не то, что еще не дно, но как минимум хорошее падение нас ожидает. Да, мы, может, действительно дно и прошли. Может, оно было установлено. Но если мы вырастем там на 27 или те же 30, мы абсолютно также спокойно можем вернуться на те же 20 или 18, а может даже сходим, где вот еще вариант падения, там район 14, 15, 16 тысяч, может еще там будет дно. Поэтому я и держу вот эти 50% для того, чтобы в случае чего закупиться пониже больше монетами и по более низким ценам. Но если нет, я буду идти с теми монетами, которые есть в портфеле. В район 27 буду смотреть, что будет дальше происходить и принимать решение. Может дня вообще будет выйти с рынка, если до этого будет неплохой плюс. Либо там дождаться район 33 и потом точно выходить с рынка и ждать более внятную коррекцию и понятных там точек для разворота. Так вот, если вы не покупали, запомните раз и навсегда. Вот, э, два вот этих слова просто запомните. Если рынок падает... Падающий рынок – это рынок не продавцов, это рынок покупателей. То есть умные деньги покупают в этот момент. Если рынок очень сильно уже вырос, рынок растущий, везде кричат «надо покупать», вы должны продавать. Растущий рынок – рынок продавцов. Вот поймите, как бы это типа нелогично звучало, но если вы будете действовать на растущем рынке, будете фиксировать и продавать прибыль, вы будете в плюсе. Если на медвежьем рынке вы будете откупать дно, но опять же таки дно никогда никто не угадает. Самых лучших цен вы никогда не увидите. Но есть диапазон приблизительный, есть понятные уровни падения, да, там, например по биткоину он упал минус 73%, по истории он больше 80% там не падал. То Вы можете предполагать, что в этот раз будет плюс-минус где-то одинаково. И вы набираете частями портфель. Например, я всегда говорил новичкам, я даже завидую, если вы пришли на рынок, здесь вообще тут очень легко собрать долгосрочный портфель. Даже если сейчас, по текущим значениям, что бы, например, я делал, если бы у меня 100% было в стеблкоинах, я залетел бы прямо сейчас по рынку, если будет там походно с район 28, а может там 30, я бы залетел по рынку где-то в 15% от портфеля. Потом, если мы идем по моему сценарию второму и идем на 20%, Здесь я добавил бы еще 15% портфеля. У вас же было бы 30% с учетом усреднения. И потом, если бы мы, допустим, в мире опять кто-то чихнул, что-то произошло, ФРС там поднимает еще больше процент для борьбы с инфляцией, не дай бог заострение какой-то ситуации в мире, не дай бог еще там придумали там какую то очередной там вирус, пандемию, все усложняется. Мы вот этот растущий диапазон, мы нижнюю грань, конечно же, потом легко пробьем и пойдем либо потрогаем дно, либо вообще там пробьем и уйдем ниже. И вот здесь, на вашем месте, я бы еще 20% в районе 18 закупил, у вас было 50 50% от портфеля. И потом, если мы идем на 15, я бы там еще на 30% докупился и 20% оставил на случай какого-то коллапса, полной ликвидации, полного разочарования, чтобы докупить еще ниже. Просто, ребят, чтобы прям отсюда и расти на 68 на 100 тысяч, на самом деле нет какой-то определенной стадии накопления. То есть я не верю, что крупный игрок уже мог набрать так быстро позицию и чтобы это не сильно сказалось на рынке. И чтобы с этой позиции он полностью готов идти уже обновлять там верхи по биткоину. Плюс в мире ситуация вообще не позволяет говорить о каких-то сумасшедших ростах. Поэтому я думаю то, что я говорил изначально, что все-таки 28, там 27, 26 мы дойдем, может даже 30. И как раз вот если уже присутствует фома и пишут личку, покупать ли монеты или нет, то представьте, какое будет фома при росте к 28, а еще и к 30. То есть засадят максимальное количество людей и потом могут резким сквизом вниз до 20, до 18, с обновлением дна, выйдут плохие новости. Засадят так, что сбреют, конечно же, заберут позиции маржинальщикам, потому что я уверен, там уже на миллиарды долларов набрано. И по всем позициям альткоины, которые вы сейчас не откроете, там нарисованы очень красивые графики, что только покупай. Дот, смотрите, очень сильно формирует, вышел там с треугольника. Нер начинает лететь. Ну, просто все, сейчас там Солана, Атом, все, все летит в космос, понимаете. И только покупай. И зная, что на рынке присутствует манипулятор, вы должны иметь в виду, что как минимум какую-то серьезную коррекцию до набора вам да и дадут. Ну а на вопрос, прошли в одной или нет, вам никто абсолютно точно не скажет. Все мы пытаемся угадать дно. Кто-то смотрит по графикам, кто-то по истории, кто-то по ситуации геополитической, что происходит в мире. Кто-то сидит с очень хорошими там, роботами, которые видят очень хорошие, там, сильные закупы, объемы крупного капитала, реагирует по ним. То есть все люди смотрят, по своим каким-то значениям. Но более чем уверен, никто из них дна того же не поймает. Поэтому лучше всегда закупаться частями. В любом случае мы близко возле дна. Если мы ее не прошли, то мы близко. Даже 18 дно или 15, ну, если покупать биткоин, то я считаю, это абсолютно никакой разницы нет. И вот если вы хотели купить ровно по 15 и ждали, а он был 18, вы не купили, то я более чем уверен, вас уже фома душит. Будет биткоин по 28, вам еще будет больше душить, а если будет 30, вы не выдержите и возьмете биткоин по 30. Но не взяли по 18, а они потом резко как лупанут и придут к вашим 15, <laughs> либо 18. Вот так рынок работает, поэтому, ребята, закупаем только частями. Если верим в криптовалюту, верите, что... Это не скам. Ну и на таких медвежьих рынках, естественно, закупайте криптовалюты, которые как минимум, по вашему мнению, либо на ней что-то строится, либо хоть есть какие-то фундаментальные вещи на ней, если в ней э, деньги, какая там капитализация, есть ли у нее шансы на хоть какой-то рост в следующем бурлане. Ну и всегда наличка, она должна присутствовать, и ничего плохого в том нет, если вы с портфелем, даже если рынок развернулся, уже будут понятные признаки разворота, нет ничего абсолютно плохого, если у вас будет в кармане кэш, потому что будет появляться очень много новых проектов на растущем рынке, когда вам нужен будет кэш, закидывать туда, и вы на них можете еще заработать больше, чем на вот этих старых, которые уже давали сумасшедшие э, иксы. Ребят, также пишите в комментариях, ждете вы дно еще ниже данных котировок, будет ли падение еще или нет, есть ли у вас ФОМа, есть ли у вас в портфеле какая криптовалюта или нет, что вы ждете дальше от рынка, будет мне интересно почитать, обязательно пишите. Ну и не забывайте вот, реально набирать вот, по стратегии. Вот, как я говорю, у меня она своя, я ее показал, то есть не обязательно ее повторять. Вы можете анализировать там несколько альтернативных точек зрения. Но именно моя позиция вот такая, как сегодня я изложил. И для меня самое главное, это лучше взять и заработать 5 иксов, но наверняка, чем ждать более низких котировок, которых можно не дождаться никогда, и иметь в виду в голове, что я там заработаю 10. Вот я не куплю DOT по 6, я куплю по 2, по 3, понимаете? И я возьму там сумасшедшие x, чем я возьму DOT по 6, а к 50, если он дорастет, это будет 8 иксов? Нет, это же не 12, не 15. Это не годится, это не для меня. Ждем дот по 2, по 3. Это будет круто, если вы дождетесь, а если нет, вот. Задайтесь этим вопросом и потом подумайте, будете ли вы обратно его покупать по 20, по 30, по 40. Ну и на этой ноте, друзья, позвольте закончить. Также не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита.